Хадсон выполнил задание в Каулуне. Он раскрыл планы Драговича. Новый шесть. Ядовитый газ, который убивает любого человека за считанные секунды. Оружие Драговича. Вернемся во Вьетнам, Мейсон. Виктор Резнов был еще с тобой после перства с военной базы. Резнов был со мной все время. Ты уверен? Север. Мы пошли на север. Вьетконг. Ха. Нас подстрелили. Резнов пережил даже это. Прихвость Индраговича Кравченко. Он ожидал нас. Это Хотел 9.1. Терпим крушение в секторе Браво Танго 7.9. Сос! Сос! что-нибудь. ты с... как? Черт! Моя нога! Кровотечение! Нужна помощь! Мёртв. Чёрт, они идут! Метой! <связи> Мочи, ублёнка! Нужно <связи> валить отсюда! Эта штука вот на... Мы тонем мыса! Курсу в укрытие. Поднимусь повыше. Поищу комплекс Кравченко. Понял. Держись рядом, Виктор. рима 9 x рей Это виски. Ответьте. Это X-ray, виски. Прием. Вудс, мы, думали, больше тебя не увидим. Какие планы? Вы зачищаете юго-восточный периметр и встречаетесь с нами в точке сбора. Понял. Виски на подходе. «Точка сбора прямо впереди. Боуман должен ждать нас там. Не шуметь, используйте ножи». Рогович, Кравченко, Штайнер. Эй, Чарли! Шутка на века! Мейсон, докладывай! Где-то рядом с деревней расположен военный аванпост. Под командованием генерала Кравченко. Они сбивают наши самолеты. ЗПУ, уберем ее и вызовем вертолеты. Виски вы держите мост и реку мейсон и я западный периметр встречаемся в деревне через пять минут все ясно виски ко мне пока ребята Восточный берег чист. Идем к мосту. Съеху северного периметра. Эксрей на западном фланге. Время три минуты. Разделимся. Я пойду наверх. Ты перейди реку, заложи пластит. Вас понял. Заряд заложен и в полной готовности. Сьера на позиции. Виски готовы. Экс-рей на месте. Детонатор у тебя? Вот он. Я им подарочек оставил в топливной цистерне. Ладно. Мейсон. Давай опробуем этот пластид. Пошли, пошли, пошли! Мужик бою! Смотрите внимательно, ищите ЗПУ! Мэйс! Не высовывайся! Херой! За мной! Афина на крыше! Мэйсон займай! Пошли! пошли, пошли! Райсон, занять позицию! А Слева, Мейсон, разберись с этими ублюдками! Ах, впереди! Смотри, ах, ах! Ах! Смотри, ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! СПУ на реке! Рядом стоят той на реке, видишь? Чарли не хотят нам пушку отдавать. Смотри, как собегали гады. Мейсон! Гранатомет! Почто! Мейсон! Доберешься до 202-го! Я не могу высунуться! Ну ладно, долбаем по ней. Один-ноль. чисто. Можете заходить на цель. Вас понял. Лима-9 экстра, это Кинцухи. Хордусы на подходе. Лима-9, не ним и Сейчас будет жарко. Сьерну из северного периметра. Сьерна, зачистили северный периметр. Движемся в деревне. Слева, цели на крыше. Сьерна на позиции. Есть. – Подтверждаю смерть! – На нечистая. Идем Слежим дальше. – Свежий путь через эту туда, Стас, Стас, Вейсон, сюда! – Нейсон, причал! – Понял. Одним Отлично сработано! На причале! Готов! Принято! Очистить остальную часть деревни. Улетать, Укрытие! Улетать, пошли! Дайся, поймем, олаченку! Вот ты, Впереди тоннель. Вижу. Чарли, на девять! Впереди тоннель. Вижу. Граната! очистить тоннель. Я этим займусь. Стив, ты со мной. Ладно. Хорды, да пока пусть покружат здесь. Пошли. Лима-9, это Экс-Рей. Рекогносцировка, радиус 3 километра. Понял вас, Экс-Рей. Вот. Возьми. Держись. Мы найдем Кравченко. Не подставляйся только. Боуман, вперед. Пошли. Этот сукин сын свое отвоевал. Свети ровнее, Мейсон. Стоп. Признал. Ты чуть под пулю не угодил. Один в поле не воин, Мейсон. Я попробую пробраться. Ладно, только ступай потише. Мейсон, тебе надо собраться. Вудс, ответь. Слушаю, Мейсон. Звифт мертв. Тут кишмяки шат, вид конговцы. Лима 9 прочувствует местность. Никаких следов Крапченко! Вуд, как слышишь меня? Чёрт. Где же твой друг Свифт? Мертв. Не время скорбеть, Майсон. Здесь явно поработали советские специалисты. Мы на верном пути. Вот! Помоги сдвинуть! Осторожно, Майсон. Слышу противника. Твоя очередь, друг. Я за тобой. Чёрт. Мы совсем близко, Мейсон, Куда идти, Резнов? Доверься инстинктам, Мэйсон. Белкин сын. Вот он, передовой комплекс Кравченко. Похоже, тут никого нет. Кравченко ждал нашего появления. И спешно покинул это место. 4 февраля 1968 года. Средства, вот это документы позволи нам добиться значительного успеха. Проведенные недавно полевые испытания на местном населении показали, что данная разновидность нов 6 является наиболее эффективной из всех. Как и в случае с испытаниями на животных, проводившимися нами на острове Возрождения. Черт! Пошли! Пошли! Кравченко там все заминировал. Экс-рей, как слышите меня? О, чёрт. Быстрее, Мейсон! Не хочу, чтобы эта крысиная гора стала моей могилой! Мейсон, да что там произошло? Мы наблюдаем огонь в тоннелях! Где вы сейчас? Мы будем кружить над местностью. Сядем, когда увидим вас!